в подвале с целью ремонта бойлера. Сегодня приходил слесарь из дома управления наш дом. Что-то вот здесь капает. Я спустилась, чтобы про проверить. Вот здесь из трубы капает, из подачи. Тут вот внизу сыровато и капает конкретно. Конкретно из дырочки. Вот здесь, видимо, где-то дырочка идет маленькая. Вот она. Вот она где капает капелька. Кап. И прямо вот сюда, под коридором, опять я в новых сапогах приперлась. Так, это у нас просто комната. Здесь сухо, нормально. Она была залита водой, но сейчас она не залита водой. Иду в бойлерную. Бойлерную. вот здесь вот Кусок теста, который был, он все еще есть, бойлерная. Он сказал, если сегодня приходил, сказал, 12 калачей у нас тут, калачей. Вот это калачи называются. Три, которые надо перебрать. Что-то тут капает. Ну-ка, посмотрю, что тут капает. где-то капает. Вот он просмотрел. Ого, капает тут ведро. Посмотрите-ка. Вот эта зеленая вода капает в ведро. Тут я здесь ведерка подставил. Вот не держит. Это, видимо, подача, что ли? Не держит. У вас подача не держит. Поэтому я выключу все. Вот здесь капает. Так, так, так. Так, так, так. И тут тоже капает вот из этого крана. Тоже капает из этого крана. Тоже капает. Нормально так. Да, требует все капитального ремонта. Вот здесь заглушка новая стоит. Здесь новая, но тоже сырая. Вот так вот, 12 калачей, говорит, надо перебрать. Уложатся, якобы, они за один рабочий день. Вот эти вот трубы, в которые что-то происходит. Здесь тоже новенькая как бы, заглушечка. Их, говорит, наверное, со дня запуска никто ни разу не перебирал. опрессовку не делал. Только отчитывались. Здесь тоже сырая земля, но они мокрые. Так, чуть-чуть сыроватая. Вот здесь вот идет тоже протечка. Когда подается холодная вода, течет по трубе, по трубе. Этот кран тоже. То есть надо будет нам краны менять. Походу раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12 калачей, говорит, у вас надо менять. Ну, ладно. А это около 100 болтов. Мы, говорит, просто их спилим и новые потом приделаем. Ну, будут, я не знаю, за счет их, потом они нам счет выставят. Какая сумма? Ну, в пределах 10-20 тысяч. Новый бойлер стоит 400 тысяч. Относится этот ремонт к капитальному ремонту, на который мы Деньги не платим. С ним пока с этим капитальным пока непонятно. Пока у нас нет юрлица, мы в общий котел скидываем. Федеральный котел называется. Так, здесь я стала собирать картон, вот в этом закопылочке. Тут нормально так немножечко паутину собрать. Можно сюда скидывать картон. Картон, картон и макулатуру, которую потом можно сдать на нужды дома стоимостью 3 рубля за килограмм нет это бумага за килограмм картон-то не знаю в общем так стоят дела